Друзья, всем привет! Сегодня у нас подборка из четырех интересных и, на мой взгляд, полезных самоделок. А точнее сказать, вариантов исполнения, из которых каждый может выбрать подходящий вариант. Ранее эти самоделки были уже опубликованы на канале, но многие их не видели. Теперь у вас есть возможность оценить все и сразу. А еще я максимально постарался ускорять процессы, чтобы такая видеоподборка не затягивалась на много минут. Ссылки на полное видео я оставлю в описании под этим видео, и кому захочется поподробнее посмотреть процесс изготовления какой-то конкретной самоделки с комментариями, то переходите по ссылкам и смотрите. А я желаю вам приятного просмотра, и погнали делать интересные штуки под веселую музычку. Thank you. Thank you. Друзья, вот такая подборка получилась. Как вы поняли, я показал различные варианты горелок. В качестве топлива использовал только спирт. Но многие писали, что можно и с другими вариантами топлива попробовать поработать. Так что, друзья, ставьте лайки, кому понравилась такая подборочка. Пишите комментарии на этот счет. А те, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Будет еще много чего интересного и полезного. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.